Здравствуйте! С вами Тамара и сегодняшний расклад для близнецов на вторую половину мая 2021 года. Ну что, мои дорогие, начнем? Под колодой. Под колодой у нас семерка чаш. Ну что ж, карта выбора. Это также карта мечтаний, иногда переходящих в иллюзию. Э, иногда, кстати, предупреждающая, что э, надо спуститься на землю немного. В современном как бы, мире карта семерка чаш иногда говорит об э, интернете, то есть... Э, Сайты знакомств, сайты поиска работ, потому что не все в этих чашах как бы подходит нам. Иногда можно как бы наткнуться что-то и негативное, иногда можно наткнуться и на как бы бриллиант, то есть найти хорошую работу, встретить хорошего человека, но не всегда это случается. Поэтому карта говорит, будьте придирчивы, выбирайте с умом, когда вы выбираете из чего-то большого количества. Тема двух последних недель. Майя для вас, королева посохов. Предпоследняя неделя семерка посохов, семерка пентаклей. Карта силы. Карта мира. И король кубков. Шестерка мечей. Карта дьявола. Рыцарь посохов и четверка кубков. Ну что ж, тема тема женщина, королева посохов. Королева посохов это женщина элемента огня, это львы, овны, стрельцы. Люди обычно горячие, энергичные, люди выражающие себя, может быть, через свою внешность. Обычно я говорю, что это самые красивые королевы и короли, королева в колоде таро они могут как-то подчеркивать даже свою внешность, может быть, даже эксцентричность какая-то. Кто-то через свою одежду, кто-то через свою прическу, кто-то, может быть, украшения какие-то необычные. Еще это люди предприимчивые, то есть они умеют зарабатывать деньги. Вот этот посох, посох работы, карьеры, бизнеса. Люди талантливые в какой-то креативной среде, в какой-то артистичной среде, и на этом они умеют еще и зарабатывать деньги. То есть, кто-то может быть, у кого парикмахерская, это креативность, но она еще и хорошие деньги на этом зарабатывает. Или у нее, может быть, какой-то салон, или бутик, или еще что-то. Разные, разные области бывают. Может, женщина поет, или рисует, или создает что-то, шьет. Все это вот какая-то креативная среда, и тут у нее все хорошо получается. Хороша эта женщина для, как и бизнес партнерша потому что будет, ну, во-первых, энергии много будет вкладывать в эту вашу работу совместную. И как бы много идей будут различных, может быть, будет какая-то изюминка в вашем бизнесе. Для мужчины это тоже как бы красавица-женщина для построения отношений, тем более близнецы, воздух и огонь – это хорошее соединение двух стихий. Семерка Пентакли и карта Силы. Семерка Пентакли – это карта взращивания, взращивания своего финансового благополучия когда мы, знаете, сажаем зерна, а потом их поливаем, потом холим и лелеем это деревце, которое в конечном итоге приносит нам вот эти вот денежное дерево, приносит нам вот эти вот доходы, дивиденды. То есть кто-то вкладывался именно вот в свою карьеру, в свой бизнес, может быть вы вкладывались в свою работу и теперь получили вот стабильный доход. Семь пентаклей. По этой карте мы задумываемся, задумываемся о дальнейшем, о будущем, что делать дальше, продолжать э, то же самое, сажать такое же дерево, взращивать, получать еще семь пентаклей через какой-то период, или может быть стоит что-то поменять или что-то новое, э, как бы внести в вашу карьеру, ваш бизнес, вашу работу. Точно так же можно вкладываться и в отношения. Кстати, они могут принести какие-то дивиденды. Э, у вас были хорошие отношения, в которые вы вкладывались, теперь мы, вы можете, например, э, я не знаю, может быть, вам сделают предложение руки и сердце или вы сами решите что пора как бы узаконить ваши отношения вы знаете по если это дело касается работы и бизнеса то тут э, все-таки нету гарантии что если вы что-то поменяете вы получите больше ну как говорится вот по этой карте тут риска риск он как бы есть риск кто не рискует тот не пьет шампанское поэтому э, Иногда риск очень хорошо как бы оплачивается потом, <laughs> поэтому э, стоит, стоит попробовать что-то поменять, может быть, направление своей карьеры, перейти в другой отдел, получить новый опыт, какой-то опыт работы, или если у вас свой бизнес, может быть, что-то новое, новые услуги, новые товары. И карта силы тут же рядышком, замечательная карта, старший аркан представляет знак Зодиака Львов. И говорит о том, что вообще-то сила это у вас есть, вы можете справиться со всем. Если дело касается вашей работы, то карта говорит о дипломатии, говорит о подходе. Надо найти правильный подход либо вот к вашей работе, либо к людям, с которыми вы работаете. Потому что вот по карте силы, сила она укращает льва. А как можно укротить льва вот слаб, слабой, хрупкой женщине, только силой воли. Поэтому, как говорится, соберите свою силу воли в кулак и постарайтесь как бы не лезть на рожон, а больше... Э действовать именно вот дипломатично, такт какой-то, стратегия какая-то, тактика вот так вот по этой карте. Хорошая карта по здоровью, говорит о силе, именно о том, что здоров со здоровьем у вас все будет в порядке в этот период. А, замечательные две карты у нас. Король кубков и карта мира. Карта мира говорит о завершении какого-то цикла. Причем о успешном завершении какого-то цикла. То есть кто-то, может быть, закончил какие-то курсы повышения квалификации, институт, университет. Все это даст вам возможность расширить свою карьеру, расширить свою работу. А, кто-то закончил какой-то цикл в отношениях. И теперь переходите на следующий цикл. Это все довольно... Это последняя карта в череде Старших арканов, именно говорящее, что вы достигли какого-то уровня с которого, знаете, это как можно стартовать с этого уровня в будущее. Еще по этой карте это все, что связано с границей, То есть, может быть, у вас появятся новые бизнес-партнеры, иностранцы, либо вы, вы начнете ездить за границу в командировке, Если у вас, опять-таки, свои, занимаетесь своим делом каким-то, может быть, вы начнете продавать товары или услуги за границу, либо ездить куда-то. Для тех, кто хочет поехать за границу, это может быть успешным завершением, цикла подготовки документов может быть вы получите паспорт визу какие-то разрешения на выезд и вообще можно по этой карте просто путешествовать может быть это ваша цель тут же рядом с этой картой у нас карта король кубков он видимо как-то связан с вашей ситуацией каким-то образом может быть вы с любимым поедете потому что король кубков это влюбленный мужчина мужчина держит который держит вот эту чашу любви для кого-то Вообще, король кубков – это мужчина элемента воды, то есть рыбы, раки, скорпионы. Но любой мужчина, который влюбляется, он превращается в вот такого мягкого, любвеобильного, заботливого мужчину. Поэтому это может быть, в общем-то, мужчина любого знака зодиака. Что еще добавить тут? Ну, единственное, что у этой карты, у каждой карты есть оборотная сторона, тут вот эта чаша иногда символизирует пристрастие к алкоголю может говорить об этом, завершение цикла, может быть, человек бросил пить, и теперь он вот как бы замечательно все, можно начинать новую вот эту вот главу своей жизни по этой, по этой карте, либо если вы едете куда-то работать, или, может быть, путешествовать, или как я сказала, может быть, ваш партнер, может быть, вы за границу совместно едете, кто-то может вам, кстати, чашу можно, могут вам протянуть, это чаша помощи, может быть, чаша какого-то предложения, может может быть, кто-то вам сделает по работе, по, по вашему делу, по бизнесу. Вот эта вот чаша всегда позитивное что-то, позитивные эмоции в этой чаше. Ну, и я вижу, если для тех, кто хочет переезжать куда-то, я думаю, что особенно, знаете, очень как-то тема алкоголя проигрывается, извиняюсь, конечно, но у нас карта дьявола тут же, это тоже все наши нездоровые пристрастия, и мы оставляем вот по карте шестерки мечей все то, что нам не служит, все эти нездоровые пристрастия, алкоголь, наркотики, трудоголики, шопоголики, все-все-все-все самое вот, вот это вот то, что излишнее, мы оставляем на том берегу и двигаемся к берегу счастья переезд может быть переезд в другую страну через моря через реки можно пересечь свою как бы реку жизни то есть не обязательно куда-то именно физически переезжать но закончить что-то завершить какой-то этап и начать что-то заново быть более счастливым быть более как бы позитивно настроенным по этой карте оставить все вот эти вот дьявольские какие-то какие-то грешки все на прошлый на этом на другой Берегу. Карта Дьявола. Старший Аркан еще представляет знак Зодиака Козерогов. У кого-то могут быть дела именно с Козерогами. земная стихия. Переезд или уход может быть на другую работу, причем может быть даже в другой какой-то офис вас пошлют, в другую страну, в другой город, какой-то филиал может быть, чего-то, где вам придется, куда вам придется, может быть, переезжать или... Может быть, знаете, так, неделя-две там, как типа вахтовым методом тоже возможно. Можно уйти с отношений вот по этой карте, причем уйти с отношений, которые были... Знаете, даже тут вот домашнее насилие, может быть, вы как будто какими-то цепями были привязаны к этому человеку. Тут опять чаши, опять алкоголь. И вот, наконец-то, вы избавились от этого, от этой ноши, избавились от этого всего. Вы нашли в себе силы, нашли смелость и ушли из этих отношений, которые не приносили вам никакой радости. Тоже возможно. Рыцарь посохов – это молодой человек, не достигший возраста 40 лет, элемент огня. Это львы, овны, стрельцы. Опять люди энергичные. Помните, мы говорили про королеву посоха. Все то же самое относится и к рыцарю посохов. Но рыцарь – это еще и движение, какие-то идеи, продвижение вашей работы, продвижение вашей карьеры, может быть, что-то много усилий вы будете вкладывать, энергично очень подходить к этому вопросу. И все у вас будет двигаться вперед. Это очень быстрые, как бы, рыцари. Тут все связано вот именно, может быть, какие-то проекты у вас начнут появляться в голове, и вы начнете их реализовывать в этот период. И четверка кубков. Четверка кубков. Вообще карта скуки и апатии, но имея рядом карту рыцаря посохов, я бы не думала, что это скука и апатия. Тут наоборот, очень много энергии. Тут, скорее всего, у этой карты есть еще значение, как карта упущенных возможностей. Поэтому карта предупреждения, то же самое, как карта семерка посохов, которая говорит, будьте придирчивы, будьте внимательны, что вы выбираете. А тут карта говорит, что рука судьбы будет предлагать вам что-то. Кто-то будет звать вас на смерть свидания. Не отказывайтесь, если вы свободны или в поиске. Если, например, предлагать будут какой-то проект, какую-то работу, не отказывайтесь, потому что, опять-таки, может быть, вы сосредотачиваетесь на том, что у вас уже есть, и как-то... Отмахнетесь от этого, а это может быть будет проектом всей вашей жизни, то есть самым очень успешным, самым успешным каким-то, я не знаю, какой-то работы, которая даст вам много какого-то удовлетворения. Поэтому рассматривайте все, что вам будет предлагаться в этот период. Давайте посмотрим, что добавит к этому раскладу карта Ленорман. Букет. Вот он, подарок судьбы вам. А на самом деле, кто-то, может быть, вот, сделает вам предложение. Ух, и карта Аиста. Какие новости. Солнце из-за туч, дорогие мои близнецы. Все у вас будет замечательно. Посмотрите, подарок. Это может быть, на самом деле, просто букет цветов с какой-то приятной запиской, с любовной запиской. Или, может быть, вас поздравляют с чем-то. Тем более, к концу мая солнце переходит в ваш, ваш знак, вы начнете праздновать, кто-то из близнецов начнет праздновать день рождения, может быть, поздравляют с днем рождения. Новость новость может быть о рождении, о беременности, о рождении ребенка, если не вашего, то кто кого-то из очень близких вас людей, которые вас очень обрадуют. Либо это может быть какая-то очень важная новость, любая важная новость, которую вы можете принести, вот этот аист принесет вам в дом эту, эту новость. И тучи рассеиваются тихо-тихо, опять новости, птицы на горизонте, солнце выходит из-за туч, то есть освещает, появляется позитив в жизни, тихо-тихо избавляемся от серости. Ну, все замечательно. Давайте посмотрим, что у нас добавят карты, которые называются романтические ангелы. Что они расскажут нам про любовь? Разрешите друзьям помочь вам в вашей личной жизни. То есть кто-то, может быть, предложит вам, ваша подруга или друг предложит вам познакомить вас с кем-то. Помните, предложения вам будут протягивать, вас будут звать на свидание или предлагать пойти на свидание. Не отказывайтесь, потому что это может быть как бы человек вашей жизни, ваш человек. так вот: оракул мудрости для близнецов. Кто-то из близнецов будет стоять у развилки, то есть, как бы, принимать решение, куда двигаться, в каком направлении. Вы знаете, хорошо, когда есть два направления, потому что иногда у нас только один выход, и, может быть, даже мы и не, как бы, нам не, он не очень нравится, но когда есть варианты, это всегда хорошо. И вот, как бы, куда идти, каким путем, это всегда очень... Хорошо для нас, мы развиваемся как личность, когда мы как бы, во-первых, рассматриваем различные варианты, все за и против, принимаем решение. это тоже это смелость, храбрость нужна для этого. Происходит такое, знаете, личностное развитие при принятии такого решения. Оракул эзотерический, ваша последняя карта. Одиночество. Карта говорит о том, кто-то, может быть, из близнецов хотел бы побыть в одиночестве наедине с самим собой, разобраться в себе, подумать, проверить, все ли у вас в порядке на душе, все ли у вас в порядке на сердце, или вы чувствуете себя одиноки, может быть, в этот период. Ну, я не знаю, у вас, у вас такие события вокруг вас бурлят просто, что навряд ли вы чувствуете себя. Хотя, знаете, можно быть даже...